Ребят, всем приветствую на канале Супер Лего Мастер И я уже показывала в, в прошлой части Что можно дел, поделать дома на карантине э, Что у меня есть клейный пистолет Сейчас я хочу сделать самоделку Называется он Робот Нам понадобится 4 батарейки Или два карандаша Я сделал 4 батарейки Цепляем клей так, Что было? Чтобы пимпочка была наверху. Ставим вторую батарейку. Вторую батарейку мы ставим уже вот так. Ждем 15 секунд. Мы пока это отложим. Теперь эти батарейки. Точно так же. Пока батарейки высыхают, у нас будет вот такое вот туловище в виде банки и голова. Я уже нарисовала ему лицо, так что приклеим голову к банке. Можно вместо банки взять какую-то деталь, можно вот такую, например. Ну, ладно, давайте продолжим. Надо очень быстро прокрепить, потому что клей высыхать через 15 секунд, не через 40 секунд. Все, Теперь э, можно сделать какие-то миниатюрные украшения. Но я пока не буду ничего делать. Приступаем к рукам. Нам понадобятся две пальчиковые батарейки, таких как вот ноги. Две мизинчиковые батарейки. Вот. Мы берем и склеиваем две батарейки вот так, чтобы носик э, к прямой, как у, на у ног. Вторую делаем точно так же. Ноги уже высохли, можно начинать, да, не очень высохли, можно, давайте пока сделаем кое-какое украшение.